всем привет вы на канале компании радио сила в этом видео мы представим вам автомобильную радиостанцию сибишка 400 итак давайте начнем пожалуй с комплектацией и первое это же конечно радиостанция вот такая малышка с габаритами примерно 10 на 10 на два с половиной. Далее у нас идет гарнитура тангента на витом кабеле, имеет три кнопки управления, все как полагается. Ну и также в комплекте металлическая скоба для крепления рации в машине и монтажный набор. инструкция на русском языке как я уже говорил радиостанция имеет компактные размеры это по сравнению с тем же мегаджетом корпус выполнен на литом алюминиевом шасси сверху мы видим наклейку с серийным номером снизу расположен динамик а сзади гнездо под антенну по типу со SO 239 и гнездо под дополнительный громкоговоритель. Кабель питания идет со штекером прикуривателя и имеет предохранитель на плюсовом проводе. На лицевой стороне по центру расположен небольшой дисплей. Один регулятор, четыре кнопки управления и два индикатора приема и передачи. И также маленький GX12 4-пиновый разъем для подключения тангенты. На самой тангенте, как мы уже говорили, три кнопки управления. Это переключение каналов и автоматический шумодав. Ну и конечно же кнопка передач. Частотный диапазон 27 МГц. Сюда входит 400 каналов. В 10 сетках по 40 каналов в каждой. И также имеется переключение налей и пятерок. Два вида модуляции, амплитудная и частотная. Питается радиостанция от 12 вольт. Волновое сопротивление антенны 50 Ом. Два уровня мощности 4 и 8 Вт соответственно. Ну и собственно габариты 100 на 100 на 25 мм. Без учета регуляторов и разъема. Включается радиостанция регулятором, им же настраивается громкость. Каналы переключаются только с тангенты. Ну и давайте пойдем слева направо по кнопкам. И первое у нас это шумоподавление. Один раз нажимаем, регулируем пороговый шумодав. Значения выставляются от 0 до 28. Удерживаем, регулируем спектральный шумодав, всего 9 значений. Следующая кнопка отвечает за переключение модуляции между амплитудной и частотной при кратковременном нажатии. а при удержании включается сканирование каналов в пределах одной сетки. Направление сканирования можно менять кнопками переключения каналов. Следующая кнопка это регулировка чувствительности приемника. По умолчанию стоит значение 30 единиц. С шагом 6 единиц мы можем затянуть или расслабить чувствительность от 0 до 54. При удержании этой клавиши мы переключаемся между нолями и пятерками, где Е e это у нас пятерки, а P это ноли. Еще раз напоминаю, при включении рации у вас должно быть DE, где D это значит центральная сетка, а Е e это пятерки. Только тогда рация будет корректно работать на трассе в 15 канале. Ну и последняя четвертая кнопка отвечает за переключение аварийных каналов. Это у нас 9 и 19. А при удержании эта же кнопка блокирует клавиатуру. Это были основные функции рации. Теперь поговорим о тех, которые настраиваются один раз. Выбор рабочей сетки осуществляется следующим образом: зажимаем AM и включаем рацию. Клавишами на тангенте выбираем нужную и для сохранения выключаем. Еще раз напоминаю, центральная сетка у нас D. Переключение мощности передатчика осуществляется следующим образом. Зажимаем две клавиши RF-Gain и EMG и включаем радиостанцию. Здесь два значения H это 8 ватт, UAM и VFM и, и L это низкая мощность, то есть 4 ватта и там и там. Сброс настроек происходит через удержание кнопки шумоподавителя. Мы точно так же зажимаем и включаем радиостанцию появляется надпись, подтверждающая сброс проца. Сибишка 400 очередная небольшая радиостанция в автомобиль. Многие ее будут сравнивать с Vector Smart. Да действительно, радиостанции похожи внешне и внутри по компоновке плат есть схожие решения. Но во-первых Vector Smart уже давно не выпускается, во-вторых здесь достаточно и отличий, например съемная тангента Хочется также заметить, что радиостанция будет работать на прием даже без тангенты. Прошивка процессора полностью переработана, тем самым Сибишка 400 избавилась от многих глюков своего близнеца. Это радиостанция бюджетного класса. Наличие штекера под прикуриватель не займет у вас много времени на установку радиостанции в автомобиле.